Падал на ровном месте. Нет. Привет, я Тимус, и это вопрос-ответ. Да, снова, опять. В общем, погнали. Что тебя сподвигло снимать видео? Любовь к съемке видео. Курлык. Курлык. Ты когда-нибудь выбегал из автобуса или метро, не заплатив? Нет. Я один в общественном транспорте ездил только один раз. Не приходилось. Ты любишь футбол, если да, то за кого болеть? Болеть? Болеешь, может? А, да, болеешь. Мне так-то насрать на эти все команды, что кого там выигрывать, что у них там происходит, а так сам поиграть в футбол не прочь. В какой стране и странах ты хотел бы побывать? Раньше я хотел поехать в Лондон. Кровать, часы, шкаф. Потом во время занятий паркуром я хотел побывать во Франции. Потому что там зародился паркур, потому что там как раз-таки есть много где прыгать. Только бежи. А сейчас хочу в Америку, в Нью-Йорк, это Liberty City, Vice City. Майами, лос сантос Лос-Анджелес, Лас-Вентурас, Лас-Вегас, сан Сан-Франциско. А если серьезно, то в Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Да. Как тебе разыграли на 1 апреле и как ты разыграл? На 1 апреле мне разыграли прокачиванием фотки, потому что я об этом еще не знал. А я вас очень оригинально... языки изучаешь я изучаю английский школа плюс репетитор плюс GTA, плюс интернет изучение английского я знал, что Азат следит за тобой под кроватью в смысле под кроватью Нет, Азат выходи как так то как вы его туда запихнули пойду на ровном месте нет серьезно то конечно сколько процентов на телефоне 77 7 это мое любимое число офигеть совпадение на, надо скринить. Все. Почему ты личку открываешь именно 24 числа? Потому что однажды 23 какого-то месяца я придумал сделать открытую личку и на следующий день ее сделал. Какая мелодия у тебя стоит при звонке? Ну, на некоторых отдельных людей у меня стоят отдельные песни, а на всех... <музыка> на Азату у меня стоит... А на будильник? Каким пальцем щелкнем, чтобы попасть к тебе в друзья? Считаю только одну руку. Шестым. А если серьезно, то я Какой любимый жанр музыки? Почему предложи хоть одну из любимого жанра? Заходим в мои аудиозаписи ВКонтакте. Включаем. Ну, ладно, не рандомную. А все какое-то говно включу. I just run deep, still Snoop Dogg in d nah nah nigga, guess who's back, Steve, still. still doing that shit, Andre, oh for sure, yeah, check me it out, it's still trading nigga, AK nigga, do I phone a lot, yeah, time to bring your ass to the table, I, baby, you don't wanna fuck with me. Еще есть вопросы. Как ты относишься к безграмотным людям? Я живу у тебя под кроватью. Ну, во-первых, перед этим привет Азату, а во-вторых, как вы туда зашли? Как? Вот как? Тут? Как? Где твоя дача? Он там. Там, где-то так, У тебя было такое, что ты уронил айфон и разбил? <свист> Ээ, ну, тебя я посылаю прямиком вот на это видео. А остальным говорю, да. Ну, вы тоже можете пойти да, вместе с ней. Лоу. Сейчас не было картинки вопроса, потому что на его ударила. А я его ответил прямо сейчас. Ну, ладно. С тобой следит хомяк. Во-первых, это не вопрос, а во-вторых, это для нашего канала уже боян. Но пусть будет традицией. Откуда ты берешь идею для видео? В какой город хочешь переехать? Я не хочу никуда переезжать, потому что здесь мои друзья, здесь мой дом. А просто съездить я уже говорил куда хочу. Ну, в общем-то, все. Надеюсь, тебе это видео понравилось. Не забудь лайк, подписку. А так, всем удачи, всем пока.